Это команда. Дорогие друзья, неслыханно, невиданно, нежданно, негаданно Мы увидели господина Наримана возле тюнинга от Илье Карги Что вы здесь делаете? Работаю я здесь, блядь А если вот по-серьезке? По-серьезке нам позвонил Юра, сказал, машина готова, приезжайте, забирайте Вы офигеете Это шоу-тач <свят> <свят> Это шоу Тачка на прокачку, и сегодня вы увидите, как карги сделали салон у Сереги в тачке, да? Все, мы ждем Юру. <свят> Я сам хочу машину. <свят> <свят> <свят> написал идеальный сценарий сегодняшнего блога, и сейчас мы его... Воплотим. Ты что, кончил на машину, что ли? Он <рол 2> на фапал на машине. Ладно, пойдемте до автомобиля. У тебя даже щупа нету в машине. Типа, а как ты, блядь, без щупа ездишь? Кажется, нащупал, знаешь, такая рубрика есть. Щупа, Слушай, а здесь аккумулятора нету. Ну его спиздили, но я уже другой купил Короче, на моей машине, Дима, нельзя двигаться Давай, я тебе научу хотя бы переключать Нажимай цепление, до конца выжил. включай первую скорость Это мини блядь. Это не мини скорости. Нет, неправильно, здесь коробка наоборот, поэтому ты включил вторую Здесь первая на себя, до упора на... может мне сесть спиной, нахуй? Давай, включай первую вот, да. Молодец. Вы главное не сделайте мне бах в плане того, что... Замыкание? Да. Я там уже приготовил пакеты. Думаю... Габариты горят. Надо вырубить. Дим, выруби габариты. Габариты вырубайся. Где очки? Я у Это дверь открывай. Дверь открывай? Да. Ты даже в Хобарте учился бы хуево. <свист> ебать, что за хуйня, блять, заебали, я сейчас обосруюсь. Бля, можно сейчас я сконцентрируюсь. А где габаритно? Опасно, а габарит руку оторвет. Руку без, без, без да ебать на нахуй, сука! <свист> есть какой кусок железки еще, мне не хватает. А, вот, гребет. сука, кусок железки. Да. <свист> Поехал типа. Да, да ебать. Вот этот Слушай, я думаю, что мы ее не заведем так. Все, ладно, вы члены не показывайте, неинтересный канал, не смотрите. Вот такы! Ты откуда знаешь? Да вот такы! Бля, держи нахуй! Держи нахуй, я сейчас покажу! Да мне 30 лет, я старше. Бля, старше меня, ребят, блядь, мне под 40, если что. А вы где-то молодше? Я знаю. Но тем не менее, мне не нравится, что вот эта камера на правильной. Да вы уйдите отсюда, вообще скажут. Я не буду направлять вас на камеру, подожди. Она божь. уже, блядь, была направлена на меня. Вот так можно? Иди сюда. Ты убирай еду, а Бля, я это, еда, еда не моя. Потом съем вечером. <свят> Пацаны, снова рубрика толкаем старое дерьмо. Я не знаю. <свят> Смешно, что? Моим выехам ездить не будет. Это хуйня. Это был прав, Ладно. Давай, ты дурак, я тебя закрою. Ну, блять, реально поедешь. Давай, давай, давай, может, что-то сделаю? <плых> <плых> <плых>